Я еще быстренько вам расскажу про продукцию внутреннюю, то есть для внутреннего применения. Корпорация ФОХО, значит, разработала и произвела систему самовосстановления организма. Она не имеет противопоказаний, не имеет побочных эффектов, не вызывает аллергических реакций. Эта продукция абсолютно показана всем. С малых лет, с малого возраста, возраста до глубокой старости не вызывает аллергических реакций. Если у человека есть аллергия, она постепенно уйдет, эта аллергия. Значит, чай, ну я уже про чай босс рассказала, а вообще корпорация Фухо изначально, чай Лювей, он был разработан, Малдзидун для него, был разработан да. этот чай. На самом деле, он императорский чай. И вот сейчас мы, простые люди, можем позволить им пользоваться этим чаем. Что он делает? Он чистит все жидкостные формы организма. Это кровь, плазма, лимфа, соединительные ткани. Попутно, значит, лизирует песок и камни в органах. Можно без операции все из организма лишнее убрать. Значит, что он еще делает? Он очень хорошо чистит желудочно-кишечный тракт и печень. Также еще чистит кровь и уже на этапе приема чая мы, наше давление придет в норму, если такового не было раньше. Далее, паста розы, про которую я вам рассказала уже. Не буду останавливаться на нем. Просто сейчас корпорация Foucault вот с этого года выпустила вот такую в лучном варианте пасту розу. Здесь дозы, вот именно единоразовые дозы. И он очень удобен в употреблении. Эликсир Феникс. Здесь 75% вытяжки гриба кардицепс. Его называют иммунитет во флаконе. 30 мл эликсира Феникс мы пьем микродозами по 2 мл под язык. Потому что под языком у нас сублингвальные сосуды. И они сразу несут питательное вещество в центральный круг кровообращения. Эликсир Феникс очень хорошо регулирует обменные процессы начиная с бронхолегочной системы до мочеполовой. Он показан и детям, и пожилым людям, и людям среднего возраста. Значит, повышается иммунный статус человека, соответственно, вирусы, бактерии и паразитарные инвазии, они просто не будут жить в вашем организме. Те, кто употребляет эликсир феникс, практически не болеют вирусными заболеваниями. Наши партнеры вот как раз подтверждают это все. Поэтому эликсир феникс... Вот такой вот незаменимый продукт при значит, употреблении приводит просто к замечательным результатам. То есть он еще обладает противораковым свойствам то есть э, вообще вот эликсир феникса капсула линжи здесь есть кардицепиновая кислота которая рас, растворяет фибриновый налет э, на раковых клетках и клетки киллеры т-лимфоциты которые есть в нашей крови они очень хорошо уже видят эту раковую клетку и ее убивают Ну и потом когда иммунитет в норме а нужно 120 иммунных клеток для того чтобы убить одну раковую клетку поэтому Здесь вот как раз иммунитет очень хорошо, то есть он стоит на страже на нашего организма. Капсулы линжи – это питание для клеток спинного и головного мозга. Это наша вся нервная система. Употребление капсул линжи способствует тому, что человек, ну, у него приходит в порядок нервная система, улучшается сон, память, зрение – слух, э, обостряется внимательность. Э, значит, у него очень хорошо и импульсы уже идут от клеток мозга к различным органам и конечностям. Э, все неврологические состояния, вопросы по неврологии, это капсулы линжи. Кроме того, они еще очень хорошо оказывают воздействие на мочеполовую сферу человека. То есть это бесплодие, потенция, аденомы, простатиты. Э, при употреблении капсул все эти вопросы можно решить. Далее, когда у нас эликсир заканчивается, а это жидкая формула, мы ее меняем на другую жидкую формулу. Это эликсир санцинь. Это сложный по составу продукт. Но здесь есть, скажу, вот два продукта препара... составляющих. Это алоэ кюросау и гриб. Называется львиная грива. Вот он очень как сказать, уникальный продукт, потому что самый эффективный при онкологии поджелудочной железы. И на самом деле есть у нас тоже такие результаты по этому заболеванию. Кроме этого, он выводит соли тяжелых металлов. То есть этот продукт можно даже употреблять, когда человеку назначили химию и радиотерапию. То есть он выводит соли тяжелых металлов, выводит гормоны из крови. В подростковом возрасте он полезен, когда у подростка много высыпаний на лице, там, на спине, на, на частях тела. 5-6 коробок также этот решает вопрос. То есть кожа очищается, кожные покровы. Ну и потом кожные все проявления у людей есть. Ну, бывают экземы, псориазы, это все кожные проявления. Они тоже с употреблением эликсира Феникс... Тоже все это уменьшается и постепенно человек оздоравливается. Таблетки Гаусен, питательные таблетки их называют, попадая внутрь, они увеличиваются в несколько раз. И как губка впитывают на себя соли тяжелых металлов, яды, токсины, шлаки. Из крови, кстати, также... Убирают липиды, холестериды. То есть в норму приходит еще и холестерин, и артериальное давление, и сахар в крови. То есть вот этот продукт для людей с тремя гипер. Гипертония, гипергликемия и гиперлипидемия. Этот продукт вообще показан людям, которые страдают ожирением. То есть корректирует фигуру этот продукт. Им можно заменять ужин этими таблетками. Вот э, Гаосен плюс паста роза, прекрасная замена ужина, и, кстати, вот чувство голода минимальное, очень легко как бы переносится mm -hmm. Mm -hmm. такое. Вот, поэтому mm -hmm. корректируется фигура. А, значит, из серии очищения еще один продукт, про который я с удовольствием вам, вам поведаю, это капсулы Сью Чинфу. Их называют кристальное сердце или чистые сосуды. Чем же уникальны эти капсулы? Ученые, разработавшие их, а это акаде... почетный академик профессор Тан Юджи, он удостоен применштейна мобель... за эти капсулы. Здесь натокиназа, продукт брожения соевого белка. Натокиназа является мощнейшим растворителем тромбов в крови. В крови. Естественно, что это и будет профилактикой тромбообразования. Значит, здесь есть вещество, которое является мощнейшим антиоксидантом. Это профилактика онкологии также. И также еще есть вещество в, этой, в этом препарате, значит, которое профилактирует онкологию и чистит стенки, внутренние стенки сосудов, делая сосуды эластичными. Этот продукт мы называем продуктом долголетия, потому что сколько живут сосуды, столько живет человек. И все мы это знаем. У нас сейчас у многих партнеров корпорации этот продукт является настольным продуктом. И два продукта из серии восстановления. это витаминный комплекс с преобладанием кальция и эликсир «Три драгоценности». Само за себя название говорит о том, что здесь комплекс питательных веществ. Это витамины, минералы, микро-макроэлементы, аминокислоты. И, конечно, преобладает здесь кальций. Кальций является королем минералов. Он участвует во всех обменных процессах. Недостаток кальция приводит к 160 заболеваниям. И 1% кальция обязательно должен присутствовать в крови. Когда там его нет, не хватает, организм берет из наших депо. Это кости, это хрящи, сухожилия и так далее. И поэтому человек очень часто переходит в группу риска по остеопорозу. Чтобы этого не происходило, нам нужно свой организм наполнять кальцием. Сейчас питание стало очень бесполезное, то есть мало мы едим натуральных молочных продуктов, их действительно стало очень мало. В магазинах это уже все заменители молока, поэтому и творога, кстати, тоже Поэтому кальций, вот именно кальций корпорации ФОХОУ, это единственный кальций, который в жидкой форме. То есть во всех других корпорациях, кальций в порошках, в таблетках, аптечный кальций, он весь в, тверд, в, тверд, в, тверд, в твердом виде. Корпорация ФОХОУ вот такой вот уникальный кальций произвела из глубоководных водорослей, люцао. Это ионный кальций, это умный кальций. И он э, как раз восполняет полностью организм, напитывает кальцием и заменяет плохой кальций, вставая на его место. Вот само. Э, значит, после 25 лет всем людям рекомендовано употреб... рекомендован употреблять кальций, потому что... Э, Действительно, мы, наш человеческий организм, это сплошная химическая реакция. И где-то чего-то не хватает, значит, обязательно э, чем-то будет восполняться это. Чтобы этого не происходило, нужно mm -hmm. обязательно кальций в достаточном количестве употреблять. И последний препарат из, вот из системы самоустановления организма, это эликсир 3 драгоценности. Он очень похож на эликсир феникс. Но по своему процентному содержанию, по содержанию кардицепса, здесь 83% самого эффективного кардицепса, кардицепс синенсис. И плюс еще здесь в составе есть вытяжка горных муравьев, они называются черная лошадка. Этот продукт очень эффективен при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, то есть это... Все суставные заболевания, артрозы, артриты, различные аутоиммунные заболевания, это красная волчанка, ревматоидные артриты и так далее, сахарный диабет, бронхиальная астма, значит, заболевания женской, мужской, мучеполовой сферы, это кожные значит, цириазы, экземы, дерматиты. Гепатиты Б, С, Кстати, вот по гепатиту у нас в нашем только представительстве есть три результата, когда австралийский антиген перестал высеваться, то есть анализ отрицательный показал. До этого люди вот именно гепатитом Б болели. Этот продукт действительно, он уже как тяжелая артиллерия при всех хронических заболеваниях. Поэтому, когда вам говорят, что это неизлечимо, и что это хроническое заболевание, и живите с этим всю жизнь, до конца своих дней, вы не верьте этому. Все, все вопросы по здоровью можно решить с, именно с нашей продукции, с продукции корпорации ФОХО. Поэтому я приглашаю, кто еще не пользуется этой продукцией, воспользоваться вот этой уникальной возможностью быть здоровым.